Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как Богородица в Сирии сшила расчлененного мусульманина. Чудеса, которые потрясли Дамаск и Саудовскую Аравию в 2004 и 2005 годов. В декабре 2004 года мусульманин из Саудовской Аравии рассказал одну потрясающую историю о том, как Богородица Иго воскресила. Это было рассказано им по телевидению и радио. Об этом было напечатано в газетах и журналах во всей Саудовской Аравии, Палестине и в соседних областях, в то время как на арабском языке она печатается на интернет-странице. Мужчина-мусульманин женился на девушке, богатой мусульманке, но бесплодный. Молодая пара не имела детей. Они посетили многих врачей в Саудовской Аравии, но никакого результата не было. Родители молодого человека говорили ему взять в жены другую, поскольку их закон позволяет иметь до четырех жен или развестись. Он не хотел разводиться, так как очень любил свою жену. Вместе они решили поехать путешествовать в соседнюю Сирию. В Сирии в Дамаске они взяли в аренду лимузин с водителем-экскурсоводом, которого попросили показать все достопримечательности Сирии. Водитель заметил, что их ничто не радовало. Он все же спросил, почему у них нет радости, может он их чем-то обидел. Они ему открыли тайну и рассказали о том, что они были обеспокоены проблемой их бездетности. Водитель мусульманин им сказал, что здесь в Сирии православные христиане имеют монастырь Богоматери Сейнта Нагии. Сейнта Нагии означает в переводе с арабского «владычица госпожа», в котором прибегают и молятся чудотворные иконы Пресвятой Девы, чтобы зачать ребенка. В монастыре им дают от лампады этой чудотворной иконы выпить ложечку масла. И тогда Мария Христиан поможет им. Немедленно араб из Саудовской Аравии и его жена сказали их водителю, чтобы он их туда отвез к Сейн Нагии. Госпоже Христиан, и если исполнится их желание, и они будут иметь дитя, то мы тебе дадим 20 тысяч долларов и 80 тысяч долларов монастырю. Они приехали в священную обитель и долго молились у иконы Пресвятой Богородицы. Возвратившись в свой дом, жена забеременела. Родился прелестный мальчик, здоровый и очень красивый. Чудо Богоматери произошло в мусульманской семье. Когда родился ребенок, муж из Саудовской Аравии захотел отблагодарить того, кто им помог. Он позвонил водителю Гиду и сказал, что он приедет в Дамаск, прося его встретить в аэропорту Дамаска. Но злой водитель сообщил двум другим своим друзьям, чтобы они поехали с ним в аэропорт, чтобы встретить араба, убить и завладеть всеми деньгами, которые будут с ним. И это действительно произошло. Водитель встретил богача в аэропорту. Он сказал, что с радостью даст и его друзьям по 10 тысяч долларов. Но они вместо того, чтобы отвезти араба в монастырь, завезли в пустынное место. Его закололи ножом, а затем расчленили тело на части. Сначала отрезав голову, потом руки и ноги. Тело бросили в багажник автомобиля, чтобы вывести в безлюдное место и закопать. Убийцы забрали у него все деньги и сняли с его руки очень дорогие часы. Они выехали на национальную трассу, однако у них сломалась машина. Мотор лимузина заглох, и они открыли капот, чтобы узнать причину поломки. Проезжавший мимо мотоциклист остановился, предлагая им свою помощь. Однако убийцы сделали вид, что якобы не нуждаются в помощи. Мотоциклист заметил, что вниз из-под багажника текла кровь. Он сообщил об этом в полицию. Приехавшие полицейские увидели кровь на проезжей части и попросили открыть багажник машины. После того, как открыли багажник, из него вышел убитый араб, весь перепачканный кровью. Араб сказал, что молодая женщина, которая меня сшила, сказала, что она является Пресвятой Богородицей, что я умер и последние швы на моем горле здесь, указывая на кадык своего горла. Они наложены после того, как она прежде всего сшила мое тело. Водитель с друзьями не верили своим глазам. Они кричали, мы его убили, мы его разрезали, ему отрезали голову. Полицейские надели на них наручники и отвезли в тюму для психически больных людей. В дальнейшем пострадавшего отвезли в Дамаск и сопроводили в больницу. Швы были видны. Они были недавно сшитыми. В это же время он объявлял и публично заявлял, что Пресвятая Дева Иго сшила и воскресила. силу ее сына. Сирийские СМИ напечатали об этом случае. Воскрешенный раб из Саудовской Аравии созвал всех своих родственников и приехал в Сирию. Он приехал в монастырь и отблагодарил богоматерь Синтанагию. Вместо 80 тысяч долларов, которые он хотел в качестве благодарности отдать в монастырь, он решил отдать монастырю 800 тысяч долларов. Об этом случае он говорит. «Когда я был мусульманином, со мной это случилось, давая понять, что он теперь православный христианин». Крестился не только он но и все его родственники на этом на сегодня все в следующий раз я расскажу вам об ангелах случайно снятых на камеру оставляйте свои комментарии что вы думаете об этом чуде а также присылайте свои истории присутствия бога в вашей жизни если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога а думаете что люди произошли от обезьян ставьте дизлайк